Всем привет! Вы смотрите обзор новой версии Netpeak Checker 3.0. И в этом видео я детально расскажу о всех обновлениях в программе. Мы значительно расширили ее возможности, добавили новый инструмент и добились уменьшения потребления оперативной памяти более чем в два раза. Последнее обновление сделали из Netpeak Checker программу, которая будет полезна SEO и PPC командам, маркетологам и блогерам, а также веб-мастерам и менеджерам по продажам. Так что советую настроиться на волну максимального внимания, чтобы не пропустить ни одной важной фичи. Самым масштабным изменением функционали стало добавление парсера поисковых систем Google, Яндекс, Bing и Yahoo. В новом инструменте вы можете получать данные из выдачи по списку ключевых слов и работать с поисковыми операторами. В качестве примера давайте возьмем три запроса. Это билеты на Мадагаскар, авиаперелет Мадагаскара и самолет до Мадагаскара. Я специально взял три максимально похожие между собой запроса, чтобы продемонстрировать уникальную возможность работы с нашими таблицами в наших продуктах, а именно группировка по столбцу. В данном случае сейчас она работает по значению параметра «Запрос», и давайте уберем это. Теперь э, все результаты представлены в виде простого списка без группировки, поэтому перейдем к столбцу «Хост» и перетянем его заголовок в специальную верхнюю зону таблицы. Как результат, мы получаем отчет, который отражает видимость домена по проанализированным запросам. Запросов, кстати, может быть намного больше. Вы можете, допустим, добавить часть семантического ядра категории интернет-магазина. И сделать это можно либо же вручную, либо, из буфера, либо же из буфера обмена. И также можно загрузить из .txt файла. Отчет... Не ограничивается только урлом и позицией, а также содержит в себе заголовок и описания, которые получены из страницы выдачи. Выделенный текст – это то, что помечает поисковая система жирным и является либо же точным вхождением, либо же синонимом. Наличие дополнительных ссылок у результата, либо же рейтингов в сниппете, которые получаются с помощью структурированных данных. Является ли результат блоком с ответами, то есть результат, который прикреплен к верху выдачи. И последние три столбца, они сделаны для того, чтобы удобно сортировать, группировать и различать между собой результаты в таблице. Кстати, четвертым запросом я бы хотел взять следующий. Это iphone-site.apple.com сайт Я хочу взять специально, чтобы продемонстрировать Возможность работы с поисковыми операторами в нашем инструменте Это может быть от минус, либо же сайт двоеточие До каких-то сложных как бы, сочетаний нескольких поисковых операторов Для того, чтобы начать парсинг, достаточно нажать кнопку Старт. Также хочу заметить то, что поисковые операторы различаются для разных поисковых систем Поэтому учтите это, когда будете с ними работать Давайте пойдем дальше в настройки парсера. На соответствующей вкладке вы можете указать поисковую систему, выдачу которой вы будете анализировать, количество результатов, которые вас интересуют. Вы можете задать одно из преднастроенных, выбрать максимум или задать кастомное значение. Указать, какие именно типы сниппетов вы хотите видеть в отчете, как отдельные результаты. Это могут быть видео, изображения, новости, либо же дополнительные ссылки. Ниже на боковой панели инструмента расположены четыре ссылки на основные настройки программы. Первая из них ведет на конфигурирование выдачи поисковых систем, которые нас интересует. Для Google и для Яндекса можно задать геолокацию, страну, язык, дату и время. Это поможет нам для дальнейшего локального продвижения, так называемого Local SEO, и изучения как бы, региональной выдачи. Для Bing и Yahoo настройки меньше, и это вызвано особенностями работы этих поисковых систем. Следующая вкладка, которая нас интересует при массовых проверках, это капча. Здесь вы можете указать свой ключ от учетной записи в сервисе автоматического разгадывания капчи. Это помогает при действительно больших проверках и является большим плюсом в удобстве работы. Еще одна фича – это добавление прокси. Помогает вам распределить большое количество запросов, к, допустим, к Google, Яндекс, Bing, Yahoo, на несколько IP-адресов. В инструменте вы можете сразу же проверить доступ к интернету у этих прокси-серверов и на блокировке в поисковых системах. В принципе, эти две функции вместе – дают вам лучшее решение для удобства работы с парсингом поисковых систем. Теперь давайте перейдем к элементам, которые относятся к работе с уже полученными данными и расположены на панели управления инструментом. Начнем с «Перенести урлы» и «Перенести хосты». Позволяет нам перенести все результаты либо же полностью урлы, либо же только хосты, Главную таблицу для дальнейшего анализа. Кроме того, парсер сохранит все результаты при закрытии и открытии инструмента. Однако стоит помнить, что если вы закроете полностью программу, то данные уже не будут сохранены в рамках текущей сессии. Их нужно будет получать заново. Для выгрузки данных можно использовать либо же сохранить URL, что создаст вам TXT файл со всеми результатами полученными в ходе данного парсинга. Либо же кнопку «Экспорт». Она выгрузит вам текущее состояние таблицы. То есть, если был применен какой-либо фильтр, то, она, то результаты экспортируются с учетом фильтрации. Давайте дальше рассмотрим контекстное меню, которое можно вызвать нажатием правой кнопкой мыши на любую ячейку таблицы. И в нем у нас следующие функции. Первое это открыть URL в браузере. Позволяет вам открыть любой результат в браузере, который у вас настроен по умолчанию. Фильтровать по значению. Отсекает из отчета все результаты, которые в точности не соответствуют ячейке, которую вы выбрали как условие фильтрации. Перенести URL в основную таблицу работает в том случае, если вам нужно проанализировать какой-то конкретный результат в основном интерфейсе программы. И открыть выдачу поисковой системы, если вас интересует какой конкретно запрос был сделан для получения этих данных. В главном интерфейсе программы изменилась панель управления, а блок с параметрами был перенесен вправо. Теперь при нажатии на параметр или группу параметров вы видите их детальное описание внизу, в информационной панели. А если вы нажмете на любую ячейку таблицы, то он преобразуется в панель, которая отображает все данные, полученные по конкретному URL. Также мы доработали вкладку «Отфильтрованные результаты», Теперь вы полностью видите условия фильтрации, а также процент страниц, которые ему соответствуют. Если вы часто используете одни и те же условия, вы можете добавить шаблон. И в дальнейшем использовать его в один клик. Также для всех таблиц в программе мы добавили функцию быстрого поиска. Допустим, давайте возьмем значение 138. Она ищет по всем столбцам в результатах, и мы видим, что, допустим, здесь найдено 138 в колонке «Время ответа сервера», а, допустим, здесь, потому что длина «Description» тоже 138. Как вы любите, быстро и четко. Мы также добавили шаблоны параметров. Теперь в один клик вы можете использовать уже созданные нами, либо же добавлять свои шаблоны для дальнейшего мгновенного выбора огромного количества параметров. Также, если нажать на параметр в боковой панели, вы мгновенно перейдете к нему на текущей таблице. Попробуйте найти нужный вам параметр и кликнуть на него. К шаблонам мы добавили наиболее популярность среди наших пользователей. Первый – это все бесплатные, включают все параметры, для получения которых не нужны платные доступы. Мы уже включили сюда параметры от Moz, так как все, что нужно для получения их – это быть зарегистрированным в этом сервисе и иметь уникальные идентификаторы доступа. Следующий шаблон ⁇ это Link Building, служит для оценки площадок, для дальнейшего размещения ссылок. Очень хорошо работает в паре с парсером поисковых систем, потому что в несколько кликов можно найти интересные площадки для дальнейшего Link Building. Следующие два домена ⁇ это дропы упрощенные и дропы расширенные. Можно использовать поэтапную проверку на срок истечения регистрации домена. Допустим, использовать первый шаблон упрощенный для отсеивания ненужных по ходу ответа сервера, либо же IP-адреса, а затем точно проверять оставшиеся с помощью расширенного шаблона. И последний шаблон – это поиск контактов, зачастую используется с менеджерами потому что в рамках Checker можно сразу же получать данные с сайтов потенциальных клиентов и, например, получать их email-адреса сразу же в основной таблице программы. В связи с недавним обновлением Яндекса и добавлением параметра X, мы также добавили его в нашу программу. И хочу заметить, что в рамках Netpeak Checker вы также можете получать содержимое атрибутов HryFlang, проверять язык на данной странице, проверять, допустим, наличие ссылок на социальные сети, ну и получать email адреса А теперь давайте перейдем к основным настройкам программы. На PickChecker 3.0 мы визуально разделили все настройки, которые касаются OnPage параметров и всех остальных сервисов. На вкладке OnPage вы можете задать скорость сканирования, выбрать интересующий вас юзер-агент и задать связку логин-пароль для прохождения базовой идентификации. Все настройки, которые вы примените на этих вкладках, будут касаться только OnPage параметров. Вкладку поисковой системы мы уже рассмотрели, когда говорили о парсере поисковых систем, а вкладки внешних сервисов, такие как Serpstat, Mozah, Revs и Capture предназначены для того, чтобы добавлять в них свои API-ключи для подключения сервисов к NetPick Checker. Кстати, теперь уже в настройках можно посмотреть лимит и текущий баланс вашего аккаунта. Последние две вкладки предназначены для того, чтобы добавлять и проверять прокси в Netpeak Checker. Нас часто спрашивают, как обходить блокировки внешних сервисов, в том числе и поисковых систем. Поэтому мы провели небольшое исследование, чтобы определить, какое максимальное количество запросов и сколько прокси можно использовать в один момент для быстрого и удобного парсинга. Таким образом, мы внедрили алгоритм антибан Proxy, чтобы максимально бережно относиться к вашим ресурсам. А теперь давайте перейдем к менее заметным изменениям. Мы улучшили экспорт и теперь выгружаем так называемый снимок. Это таблица, которая учитывает сортировку, группировку, изменение положения колонки, быстрый поиск и допустим фильтрацию. Однако хочу заметить, что для выгрузки в CSV это работает не так красиво из за особенностей этого формата. Кстати, если выгружать таблицу в xlsx и ее размер будет превышать 1 миллион строк, то программа сама разделит этот массив данных на несколько файлов. Хочу заметить, что экспорт происходит в двух форматах. Это xlsx и csv. А теперь давайте поговорим о изменениях, которые перекочевали из Netpeak Spider 3.0 в Netpeak Checker 3.0. И первое, что я хочу показать, это возможность перепроверить ячейки, строки и столбцы чтобы запустить повторный анализ нужного нам сегмента данных. Следующее это защита от перегрузки системы. Если у вас на компьютере останется меньше 128 мегабайт свободной памяти на жестком диске, либо же оперативной памяти, то программа сама остановит анализ для сохранности данных. Следующее улучшение это теперь программа переходит по редиректам для того, чтобы получить on-page параметры с целевой страницы. Раньше он этого не делал, и получить эти данные было невозможно. Следующее изменение – это добавление возможности открыть URL в различных внешних сервисах. Это там Google, Serpstat, Ahrefs, Google PageSpeed, Mobile Friendly Test и множество других. Также по аналогии с Netpeak Spider мы добавили возможность открыть файл robots.txt. Это работает точно так же, открывая этот файл в корневой папке хоста. И последнее, о чем я хочу поговорить в этом обновлении, это возможность мультиоконной работы. Если вам нужно одновременно работать с несколькими проектами, теперь вы можете просто открыть несколько новых окон, если ваш компьютер позволяет вам это сделать. Ну и напоследок хочу сказать, что новая версия NPIC Checker открывает перед вами еще больше возможностей. Так что не пропустите более детальный обзор от нашего руководителя Алекса Вайса и регистрируйтесь, чтобы получить 14-дневный бесплатный триал без каких-либо ограничений и привязки к кредитных карт. А специалисты нашей технической поддержки будут всегда рады ответить на ваши вопросы, которые появятся в ходе тестирования наших программ. Восходящих лучей вам трафика и шелковистого парсинга!